Эй! Короткая! Ну да, а зато красивая. Они поймут. Ты не поймешь. Я панда! Кум-фу, панда! Да не надо, наркоманка. Кися, кися, мяу, мяу, кися, кися, мур-мур. Я тебя люблю. Вот это 7 баксов. Вот у тебя такие ножки. Я как улиликута ноги. Вообще пипец, что ты за носочки? Эти носочки мне на пальчики налезут, блин, только. На телефон не сядь, а ты села телефон. Все? Я спасал твой телефон. Молодец. Всем привет, ребята. С нами Хамер. Всем привет, Ули и любимчики наши. <свят> да, и так у нас сегодня будет видео о вещах. Я думаю, вы уже поняли по названию. <свят> <свят> на съемке, как бы. Что, рассказывай. Итак, Чем мы... ты сегодня поделишься? А папа-папа-папа-папа пока папа, папа, папа, папа, папа, посидит в новом iPhone. Ребятки, у, у меня новый чекол. У меня очень обалденный меня... чехол. Но ну, если вам нравится, конечно, поставьте Только лайк. Только у меня вот такой вот. И он переливается. Да, у нее такой переливающийся, Есть а у меня обычный, просто салатовенький такой. Новый. У кого круче. Ребят, спасибо, что реально регистрируетесь на сайте. Да, вот этот, через кешбэк, который покупать. И спасибо, что вы реально добавляетесь ко мне в друзья в инстаграме и пишите все пайки акция еще идет так что все в следующем видео кто-то выиграет очень крутой приз либо беспроводные наушники либо смарт часы посмотрим либо powerbank офигенный powerbank даже можно без Позарядки. Заказала вещи с интернет магазина Ютчик. Итак, я их ждала очень долго и наконец-то не пришли. Конечно, пока что не все, но уже половина есть. Я уже решила снять такое видео. На ага, 8 посылок не пришло, угу. короче. Мне вообще ни хрена не пришло. Вообще жесть, ребята. Я так расстроилась. Сейчас я вот так обижусь, как ты вчера. Все. Реально, я так обижусь. Мне не пришло, ей пришли. Но ей еще тоже очень много посылок не пришло. Она выбирала на сайте. Там шесть, тебе, по-моему, еще не пришло. И две мне. Я заказал себе кроссовки и штаны классные, крутые. К сожалению, не пришли еще. Буду ждать, не Я знаю. Это там заказывала хоть и бутылочек Лизунова, хоть всякой... Она там вообще, надо. Ребят, сейчас только пришло. Лера, реально, она еще не видела этого. То есть то, что она сама заказывала, она видела. Я не знаю, что пришло, что не пришлось тебя будем смотреть. Класс, что пришло Лизу. Я. Мать, крути, свои. Что ты хочешь? Тут носки, пески. Ребят, вот это все, короче, тут очень всего много. Давай. Так. Начинай. Вот почему-то мне здесь ничего не. Что это такое? Посылка пришла вчера. Я единственное, что я а, в ней... Так, не смотри. Не я смотри, в этой посылке, знаешь, что единственное, что достал? Это очки. А -а -а. Это реально очки, которые я вот эти вот... Вот это единственное, что мне пришло, эти, блин, дебильные очки. Которые можно реально одевать. И можно в них вести видео. Эй, йоу, ребят, всем привет! Стой. Вы на нашем мега супер канале Видео Baby. Где мы просто гоним реально без читаем рэп и делаем крутой видос. Ох ты -мо! Это моя кофта. Кофту. Честно, я уже не помню, что я заказывал, потому что когда мы заказывали еще. Это месяца это... так... Да нет, нет, два месяца назад. Мы, Мы два месяца нет. назад заказывали. По размеру было. Она да. то ну, заказала, а фиг его знает. Ох, ну, конечно, упаковали кофту. Шикарно. <смех> <смех> а почему так... она желтая? Видишь? А ты какую заказывала? Ты показывал лучше на камеру, но не видно, нет. Короче, тут какие-то желтые пятна. На ней. В смысле? Смотри. Немечки! Где желтые пятна? Вот. Мне уже это кажется. Да, конечно. Короче... Либо это цвет, либо это какая-то муть грязная. В общем, непонятно. Короче, подумала вот постирать, если не это. Да, надо посмотреть. Ладно, я пошла сейчас попробую одеть и посмотрим, что-то как оно будет на мне. Конечно, это понравилось, потому что, ну, такая как Ну, прикольно. Прикольно, но то как это видишь, вот эти вот желтые пятна, я не знаю. мне ну, мне кажется, Лера это какая-то фигня, mm -hmm. Какие-то пятна. Она, наверное, запачкалась просто. Я потом посмотрю в интернете, где ну, на этом сайте да. там было такое или нет. Тапочки, <смех> пандочки. Тапочки-пандочки. <смех> Реально, Что -что? Ножницы. А, они приклеены. Это мои тапочки. Кажется, и моя ножка туда залезла. Это мои тапочки. Нет. Моя ласка туда не залезет. А моя залезла? Как раз, да? Ну да. А у тебя какой размер? 39 же, да? Да. Блин, прикольно. Лоса. Ребята, смотрите, какие у нее крутые тапки. Реально, Все. Пандочки, пандочки. Вот так, Нет, они удобные вообще. Я панда. Кунг-фу панда. Жарко и в кофте, потому что я просто заказывала себе как бы, когда еще холодно было. Да, ну еще же. жарко капец. Мы думали пораньше это видео сделать, но к сожалению нам только пришло ждать вот это вот минус долго. Потрогай какая, Они мягкие, не надо. Ты будешь не просто ходить, ты будешь просто них летать. Ну Мамки. пусть лежат, потом будем все собирать. Так, а куда я... Мы? куда я их сейчас положу? Носочки. Ну те, кто видел, да, у меня в инстаграме на фотосессии. Так, вот такие качках... вот носочки. <свят> Единорожка. Только минус, что вот здесь вот они белые. На этой... Класс. Они красивые. Вот у тебя такие ножки. Я как у ноги. Вообще пипец, что это за носочки? Эти носочки мне на пальчики налезут, блин, только. <смех> что это еще за жесть, блин? Это носочки. Секундочку, это звонит... телефон звонит. Нет, там и нет. у мне если звонит, я... мне Сири говорит. Я на съемках, я перезвоню. Я на съемках, <смех> я перезвоню. Давай. Это что? Это твое. Что мое? А, все. Ребят, эта штука. Тебе а, тоже что за -то На пришло? унитаз. Короче, ее ставишь на унитаз, и унитаз полностью разноцветный. Открываешь крышку, и он разными цветами. Вот, вот какие цвета есть. Дискотек... Если вам видно, я не Папа знаю. А потому э, всегда хотел себе дискотеку в туалете. Я построить. хотел, чтобы всегда. Давайте посмотрим быстренько. Лена, ну а я, я И что? Не хочется рвать коробочки. А, какая-то нет. А, видишь, тут еще есть какая-то инструкция. Mm вот видишь оно цепляется попробуем потом наверное батарейки да надо батарейки встать вот такая ребят штучка она распаковывает это я хотел с вами поделиться новостью те кто у меня в инстаграме мои фолловеры они все знают мне предложила одну из ведущих мировых брендов модели сниматься у них то есть попасть в их журнал на страничку вы представляете фотомодели так что я сейчас прохожу интервью загружаю свои Фотки лучше и, возможно, еще вы меня увидите там. Ладно, окей. Соль, соль. Заменять. Майлик ты Давай покажи. Ананас. Прикольно. Нет, ананаса. Где ты тут ананас? Ананас. Где ананас? А бананчики. Блин, кстати, эта штука классная. Блин, жалко ее не на лето. Нет, ее можно, когда вот погода такая, да. знаешь. Летом тоже бывает жарко. Ребята, посмотрите, как классно. А ну иди одевай. А что это? Ананас! Что это такое? Покажи, покажи! Где да. ты, говорит, видел ананасик Ну вот здесь вот не. Давай, одевай свой ананас Читается. Не, ты присядь, что ты что же твой тобой? Ж... Да а, я смотрю. А, ты в телевизоре? Прикольно. Как говорю, она вообще прям топик-топик. Не так круто, конечно. Мне тоже нравится. Угу. Она реально офигенная. Такие фотки поделать, знаешь, классно. Обязательно напишите коммент, пожалуйста, в какой именно ей вещи лучше всего. Вот, какой она правильный сделала выбор, окей? Okay? И какая там вам не нравится, галимая да. какая-то, напишите, окей? Okay? Uh -huh. Не, ну, чтобы честно было, есть плохая, есть хорошая. Это тоже, это, по-моему, идет как туниска, что ли? мы тогда да, облюбленно смотрели? Вот эту, кстати, похоже... Она же вообще она, теплая. теплая. О, боже, она теплая. Ну, она а. такая крутая. Реально крутая. Пахнет. Я тоже люблю вещи нюхать. Она... Давай, так она смотри, Мы любим вещи нюхать, Ребят. понимаете? С капюшончиками идет, видите, такая. Мы любим, любим, любим нюхать вещи. Нравится вам такая штучка. И тереть. Ну попробуй потом да. и потом ну, это, до следующей вещи сразу снимать. Я! Ну да, но зато красивая. Мне она нравится. Ну стоит я хочу, смотрю. Короткая какая Ну да, так лосина, что ты не на голову и ноги переши. Ну я говорю, я думала, длинная будет нормально так я бы что перейдется в зеленый костюм потому что мне жарко видео закончено Че? а потом ли а, блин, это фишка, блин, нафиг ему надо да. да не надо, наркоманка она пакетики лопает вы тоже так это делаете? пишите в комментариях все, видео закончено она только видит какой то пакетик и у на меня начинается лопать вот это пэм пэм пэм пэм видео пэм. закончено, ребята, продолжим только я ну, немножко другой, ожидала, конечно. Воу-воу-воу, полегче. Во-во-во, полегче. Тихо ты. тихо ты. Ух ты. Watermelon. Watermelon. Лаз? Эрми читается. Как это читается? Сказываю <смех> еще смайлик. Это тоже такой. Пинал. Все заклеено, да? Что-то, а это легче. Отклеено. Запаяна. Класс. <реклама> Такой она очень приятный. Ну да, кстати, Мне нравится, а когда прин... внутри э, пеналы черные, потому что от карандашей и ручек потом там, короче, рисунки. Так как тебе в школу ты уже штуки ну, можешь носить? Не придется покупать финалы там. А, вот голубенькие, да, носочки. О, да, еще три. А ты же а поришь, ты, ты еще носочки должны любые. Кому Знаете... какие носочки больше нравятся? Покупаем носочки. Розовые Я носочки. По костюму, носочки по -пап -пап. на пальчике. папа, по костюм. Мне как зайцы Прикольно. Давай. Дальше. Дарю. Митики. Кстати, носочки по 3 доллара. 3 доллара носки? Одна пара? Доро. Реально доро. Да, это мои первые носки по 3 доллара. Ее носки за 3 бакса. Это что, 6 долларов вот эти две пары стоят? Офигеть, 6 баксов. Вы бы отдали 6 долларов за вот эту... Вот эти, у вот тебя по-моему, со свальником вроде 7 долларов что-то давали. Вот это 7 баксов? Ну да. О, май год, 7 долларов. Это 4 или 5. Офигеть. <смех> Ух ты, вообще такие классные. Ребята, Я даже знаю, что посмотрите, какие магниты классные. Офигеть. Смайлики, просто смайлики. Эмоджики. Эмоджики. Это эмоджики. Сумка. Вот сумка крутая, реально. А как я открываю стоп? какая-то это попрогнулась. Может там замочек какой-то есть? Ох, ты ж открывается она. Ааа, еще ремешок. Это чтобы затушиться, Или для собачки ремешок. Рыбой пахнет! Не, это не рыба. Это не рыба. А что это? Итак, не рыбой пахнет. это мертвый окунь. Это не... Шучу. Люди рыбой похуй. Да вообще, это вот так вот цепляется на голову. И потом тут. Пиздец, тут со мной делает. Нас все папа, равно меньше делать. Папа. В сумках разбирается. Да я вообще прям сумочник. Такое есть? Да нет. нет. Вот здесь, по-моему, только привык... А, не... а, нет, правильно. На. Только, конечно, закрывается она так... Тупо, да? Угу. Не, но ну это ж милк. Смотри, типа крутая стала. Смотри, туда в эту трубочку дуешь, и сразу телефон появляется. Да, да. Ну, смотри, пустая, пустая. О. Смотри, берешь, дуешь вот так. И теперь смотри. Видели? Айфон. Хочу... Блин, вот эта штука офигенная. Лера... Батарейки. Я зн... Батареек нету. В общем, ребята... А подойдет? Э -э не знаю. Не а нет, три батарейки. Ребята, короче, эта штука, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вот нет, нет, нет, нет, в нет, Будет звездный, с луной, вся комната, стены. То есть вы как, я не знаю, я не знаю, как вам это показать, Это, но это надо ночью. Лизун. Это мой лизун. Который ты так долго ждала. Да. Ой, что не то. Реально, ждала она долго лизуна. Показывай, покажь. Вау. Они... Ух ты. Дай <свист> понюхай. Он не Фу, блин. Обратно уксусом в... А, клеем. Да, клеем. Клей. Куксусом. Клей ПВА. Блин, ну классная штука. Доставай. Нравится? <свист> <свист> Она кайфует от этого. Вот а я по -делаю. Блин, класс. Кстати, он же <свист> может убирать с клавиатуры. Так. с клавиатуры. Ну это ж такая. Ну дай я помну чуть-чуть. Блин, вообще такая... Ой, это первый лизун, который папе понравился. Потому что знаете, сколько я их делала дома? Ну им же можно убирать это? Блин, не, да, я им не дам. А? Вау, вау, вау. Это на лицо можно такую маску себе наклеить. Ого. Фу, он вонючий, блин. Фу. Хрень какая-то. Да что ты с ним тем, блин, сексом ты... занимаешься? Выкини его, блин. Ты не поймаешь. Тыкает тыкает него туда, тыкает, блин. Это зуб, ты не поймешь. Ну-ка, я не пойму, и вы наверное, не поняли, да что. Не, они поймут, ты не поймешь. Ну. я вообще, короче, ну, тухой. Поняли? Я вообще. Я не пойму. Ну согласись. Говорит, они поймут, ты не поймешь, ребят. Ты не поймешь, они поймут. Это жесть, это как это вообще объяснить? Вот этот звук, тихо. Стой, сейчас. Тихо. Они поймут. Ты не поймешь. Это надо такое придумать, это реально. Да, ну, ребята, напишите плюс, если вы поняли. Это полицейские, ребята. Сейчас, короче, ты его денешь? Он тебе даст-то вообще. Держи его. Да. Боже мой, что он делает? Кися, кися, мяу, мяу, кися, кися, мур-мур. Я тебя люблю. Я Косенька тебя люблю. Там я люблю. Кися, кися, мяу, мяу, кися, кися, мур-мур. Давай, кися. Вот это у нас, короче, такой полицейский вообще непонятный. Кися, кися, мяу, мяу, кися, кися, мур-мур, кися, кися, мяу, я тебя люблю. Лера тебя одевает. Полицейский. Покажи его. Ребята, смотрите на этого человечества. Ближе, ближе. Не видно. Так, стой, подожди. Что ты наделал, Хаммер? Какой ты красавчик. Чё ты боишься? А ну стой, походи а? э, Нет, э, это его ты это часа стоять? Ребята, если вам понравилось это видео Обязательно поставьте нам пальчик вверх Потому что мы очень сильно старались Очень старались для вас И подписывайтесь, пожалуйста, на наш инстаграм Мы делаем постоянные розыгрыши в инстаграме получает крутые призы наши подписчики И тем более мы лайкаем фотки ваши Окей? Ну что, до следующего видео, до следующего рэпа. Всем пум! Пока! А теперь ты. Все ты Давай, тоже у нас сложный сказал. сказал. Нет, давай теперь не ты. Ну давай. Три-четыре. Игруску. Ну давай. А я отдаю сразу. 3-4. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Также не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы получать первые уведомления о наших новых видео. Также не забудьте подписаться на мой мюзикли и на папин мюзикли. Также на его контакт и инстаграм. Итак, спасибо вам за просмотр и всем пока! Пока! Ладно, все, гуд, ребят!